Прогулялся сегодня к Днепру, решил то, что называется, на пальцах показать упражнение «Пойм». Упражнение для остановки внутреннего монолога, упражнение для расширения сознания, упражнение для расширения э, возможностей вашего зрения. И садитесь возле реки поудобнее, так, чтобы перед вами была солнечная дорожка. И поначалу начинаете концентрироваться на солнечной дорожке и считать полный берега по солнечной дорожке. После чего постепенно расширяете зрение, так чтобы увидеть две самые крайние точки, которые у вас получится увидеть, сидя, сидя на одном месте. Через какое-то время вы осветите для себя, что у вас... Во-первых, остановится внутренний монолог, во-вторых, реку вы будете воспринимать не как отдельные волны, а как большое полотно, которое этими волнами играет. Но если посидите еще немного, то река для вас станет жарким организмом. Конечно, это делать лучше самостоятельно, лучше Пошёл March